Здорово, Ютуб! Давайте разберем, с чем лучше сейчас играть в милишки. Я знаю, что сейчас в Warzone 2, в принципе, в мете Акимбо, поскольку они очень-очень быстро убивают в упоре. Но если вы не любитель Акимба, как и я, то следующий ган, который сейчас вам покажу, как раз для вас. Давайте перейдем к нему. Это старый добрый феник. Уплевывает пули с огромным темпом. И при этом всем он может конкурировать пистолетом в упоре. Были случаи, когда... Парень начинал стрелять на в принципе одной секунде вместе со мной и я его перестреливал. Пробежимся по модулям. Все в стабилизации своего отдачи, стабильность прицеливания в ожидании. Здесь в прикладе тоже скорость прицеливания, стабильность ожидания. И последний модуль на гашение отдачи и стабильность прицела ожидания. Этот ган... Легко контролить, и можно быстро забегать дом. Он неплох по скорости передвижения. Поэтому, если вы не любите Акимба, то этот ган точно для вас. И да, ребят, если вы не знаете, как собрать тот или иной ган, я все свои сборки выкладываю в телеграм-канал. Ссылка, который находится в описании. Ну, вот здесь кликабельная тоже. Итак, давайте перейдем к самой катке, посмотрим, на что он способен в самой барзоне. И вы уже сами определитесь, захотите вы играть или нет. Я вам желаю приятного просмотра. Кулачелочку. Это лучше, чем Air, я понял. Вот. Какая же говная игра. Да, И давай, чуть -чуть, через стену. Я умираю, умираю, умираю. Блять, ну ты еблан, что ты делаешь? <Слышко> Цели для ликвидации опознаны. Уничтожьте их. Оля, боже, боже. Бля, ну, надо конечно пиздец книжать на счет было. Да, счет. А, -а где цель наша? А, все вижу. Крыша стоит, ещ Лоша. Они справа на крыше стоят. Ах? прыгнул на вас. Оба. Ладно, они... Это, блядь. Есть... Идуны, блядь. На крыше нет никого. Я застрелился. Вот они стоят. Есть. я обходить, нет, а я обходить пошел я, обходить, пошел, я обходить, пошел. тоже нормально по цике. Давай прямо до мной. Они на крыше, да? Да, да, да, да, Засахарились. Ну, я ебнул одного из них. Постреляйте с другой стороны, чтобы они еще перебоились. Чтобы они туда подошли. Просто в пол постреляйте. Пострелял, чуть не смотрю. заебали со своими точками для откуда у вас столько точек стик. стиг вики топ один хорош выходи стоп У меня пулка идет с моей стороны. За ручки держится. Вот пистолет, возьмите только. Да, да, блять, ну, не успею. Ладно, где квадрик, Ох... квадрик там, блять? Квадрик здесь стоит. Да, далеко, бля, слишком ебать, со всех суждений цепилис. Че там теряк? Ничего ну, они сидят наверху вот здесь. не хочу кушать. Все, отступаю у вас. Фулл 4 ебло. Один О, под на, да, на, один на Под барабаном стоит. Нок, нок, нок, нок. летает один там лежит, по мне это стреляет именно почему Schoen? именно по мне а он внутри там сидит да да да, -да. О, там еще один был темный я убил там. так у нас объект открыли есть что можем туда в принципе двигать Такой, перед нами да да да, да, да. А, я могу А, на... ну, здесь... ну так нам купим там купим э? я уже приземлился да, да. они на крыше есть, еще почему магазин не работает с задней стороны что за бред? Гарик, я здесь на острове буду бока давать, не успеть далеко. У них работает ППЛ. -а. спрятаться можно, никогда нахуй не ноль. Ну, если еще и скин такой. Здесь, кстати говоря, по-моему, лодик можно сейчас взять. Если я не ошибаюсь. Да, мы Иди, сейчас ботов да? убьем, ботов убьем, и просто и все. Что у меня оружие не стало? Да, все, все, пошли. Кого казнят? Кого кознят -то? кознят. Ну точнее допрашивают. Я пистолета выбросил, если что? Я выбросил. Так, сфинкса побегу на паде с финьком я не бегал а блять а у кого пока был меня. Ты нашел, а патрона um... ну, скинь, ящик, у меня на шиба дать патроны просто вам угрожает газ скиньте ящика у меня даже не патрона кидай кидай кидай кидай есть лучше плейты бы скинули на самом деле если есть что, вы ни у кого плейтов нет а если сейчас через первый этаж быстро, то я всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем, всем, он уходит, всем, всем, всем, всем, Вперед, всем, всем, всем, Там же, там же, всем, же, же всем, всем, Ебать тут убил. Убил человека, еще одно последнего. Я не знаю, это он не он. А, кстати, закрытый ящик, не? Убили, не убили. Ебать. Ебать я я выронил. он у нас фулка еще одну. О, будем встречать у них сзади. Бля, до зоны, блядь, не близко. А еще там нас встречать будет. нас не знают, мы можем не стрелять и просто выйти им сейчас спину последнего дождаться. Мы ну, я не про этих, я про других. Это уже спрыгнули тут у меня. Ну, Андрей! Хм. Я, конечно, все понимаю, но. Ладно. Просто я украл. Здесь две класерки лежит еще. Зона прям очень далеко. Ой, бля, ебанулся. То, что вот сейчас перед зоной нас у нас вот здесь люди были на парковке по ну, у нас прилетают с, с этого вот вот вот вот я же говорил вот эти стрель... встречать Добавил. типа нас хотят вы ну, проверить прошли а мы наоборот левее пошли на кого-то на втором этаже сейчас сейчас сейчас сейчас Это мины лежат блядь. точку на левый дом дал там. один. Хороший У них работает <сосмот> Без результата. Все, мимо. куда вы убегаете? Почему вы? У нас с левой крыши смотрят. С а на роман? крышу все еще. Крякнул его. На какую крышу На нашей крыше. На не вижу никого. Иду. У нас на правой крыше получил. Подведите ко мне, у меня здесь салфики, хуестики, блять, вся хуйня. Там не вот здесь трюк. Точки, блять, там. Озоны вижусь прямо перед нами. Как, ну там у пачка. Еще один кряк. Одинок, одинок. Ебать, там, народу. Нокно ну, кого-то от кластерки. Точку дали на мне. Точку по мне дали. Дадется накрыть лифт? Сначала залибихан. Ебать, я сначала подумал, это ты, потом понял, что это не ты. Что есть? Крыша. У меня, меня, у меня. меня. Что, еще есть, еще? Клок, клок, клок, крыша. На нашей крыше и на другую крышу. Надо же это, надо пройти просто и подождать, когда они спрыгнут. Это безопасная зона, и побыстрее. я нокнул на левой крыше. Да, он стал. Я его прякнул. Он на одной хп, блядь, за, за зоной. Еще один боже. Ебать! Не-не-не, все. Нет, не, не, нет забей. Начал присел, блять, нахуй реком... на похороны. Че? По-моему, кто-то справа чихает. Белять никого. Мы слева а -а -а. от вас бежим. А, ну там мы нокну, то нокали, может быть, он не дотек, что, блять, куда? А что у меня с текстурами все такое плацелиновое, блядь? Перед нами вот тут стоят на горе. Да, вижу. Прям на метки. Под них ходим? Да нет, а смысл там Почти нет, с геймпада с первого зона, И вторая разница нет? Нет, есть, ощутимо есть Разница Во второй прям, ну Если прилипло, то прилипло, блядь Первый, типа, ну такое-такое Типа, где-то отлипало, где-то нет, блядь Тут, если прилипло, то Ну, все Инстантно да, Кашляет, безумно. кашляет справа зона, зона и стоит Ой, ой Да, а можно я попадать в душу нахуй. Нет, на 75 на одного это, же жирно, блядь. А не беги туда, защищай. Ну добить. Он стал так, все, дальше. У меня текстуры все просто посолины вы, блядь. Ой, умер Андрей или нет? Да, да, я добил его. Лодик, Лодик, Лодик еще, если у кого-то стоит, нет, Лодик, это вот Лодик лежит. Бельдар, где? Метку. Здесь перед нами, прям фулка. Ну, ну, перед нами тут дома, блядь. Вот прям у тебя, возле тебя слева. Здесь прям где-то, или в дом зашел. Вот а он на первом первое. этаже, заходи сюда. Еще здесь на крыше был еще. Okay. Слева видел следы, вот там видел. Слева видел следы. Да, да, у меня где-то здесь. Вижу его со щитом передо мной. А, это не отдвигаешься, блядь, это реально чел ты, блядь. Вообще не двигался просто. Подожди, у меня кто-то. Ну... На... на нас, да, на нас двое. Блять. Это mm. со щитом дебилой О, с этими, блять. А, что? Я заползаю. Там почки которые бегают со щитом и, блять, со станками. Все, одного. Ты меня не поднял, удар Да, я не мог тебя поднять. Я с пистолетом тоже меня не поднял. А и, как, где? Что за зоной? не за зоной сидеть. Просто за зоной сидеть. Блять, я его вижу, и я стрелять не могу. Опа. Ребят, а можно я сейчас чуть-чуть это... Может быть, катушка на это будет Майби-байби. Перепиздоха всех сюда. Цель отмечена. Огонь. -а О, мимо цели. Просто стоит, блядь. А, -а, -а блять. сам тих. Команды, расходит, долгу, бюджет, эту катку точно на ютуб надо. Да, здорово Вы, шиш. шиш. шиш Вик, тебя привет от шиш. Даешь, привет. Ты правильно как-то шишу передаешь, привет. Читана была. Шиш. нормально. Кряк на Странно, а почему я тоже как показала <laughs> Хорошая игра. Уже новую зону. Он на мне... Крякнул. О, о,